Стартовал ежегодный фестиваль «Студенческая весна», который уже давно стал визитной карточкой Казанского федерального университета. Традиционно он проводится в начале первого весеннего месяца. 13 марта старт мероприятий удал Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт дизайна и пространственных искусств в рамках танцевального конкурса. Несколько творческих коллективов выступил от каждого института. Ох, «Студенческая весна» — это просто невероятного масштаба фестиваль. наверное. Тот самый фестиваль, который ждет каждый студент. Очень радует, что каждый институт, у каждого института какое-то свое настроение, свои студенты, какие-то свои фишки. И они их из года в год передают последующим поколениям. Получаются потрясающие студенческие весны. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций каждый год удивляет необычными и запоминающимися номерами. Но что точно запомнилось всем, так это театральная постановка института. Так, в этом году ребята предложили детективную игру, в которой могли поучаствовать все желающие. Каждому хотелось узнать, кто же в итоге окажется убийцей. Интересный замысел был оценен участниками и зрителями. На самом деле из специальных философских наук и массовых коммуникаций запомнился каждому из зрителей, члену жюри и оргкомитету, потому что у них была потрясающая театрализованная постановка, куда были вплетены номера. Потрясающая актерская игра, потрясающий сценарий. Институт дизайна и пространственных искусств впервые выступает на студенческой весне, но смог удивить и порадовать всех своими яркими и душевными номерами. Танцевальные номера представляли собой прекрасное сочетание музыки, декораций и ярких нарядов. Также коллектив Института дизайна смог удивить всех театральной постановкой. Канва представляла собой историю о девочке Лире, которая благодаря упорству и поддержке других смогла поверить в правильность своего выбора. На студенческой весне я считаю, что это был отличный дебют Они показали моду, продемонстрировали то, чем занимаются у себя на институте У них были интересные декорации, они попробовали разные направления, и это очень радует Студенческая весна продлится до 23 марта. Культурно-спортивный комплекс УНИКС приглашает всех желающих в 17:30 поболеть за свои институты. Билеты можно приобрести в студенческом клубе или у культурных организаторов института. Николай Суховский, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, УниверНьюс.